Глазах, внутри, Это и создает напряжение для слушателя. Deeper, diamond, Такой йодель на атаке звука очень хорошо помогает певцу сразу точно взять высокую ноту, без подъездов и подплываний к ней. Получается, что как таковой палитры эмоций в песне нет. Тень, моя, тень, О, ты, брат, в Многие мне писали и спрашивали причину, почему же последнее время Полина больше как-то кричит, а не поет. как поет Полина Гагарина сегодня. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Ворши представляет. Она действительно сильная певица и очень много работает над собой, это видно. Отличительной чертой в голосе Полины на сегодняшний день является белтинг. Послушаем эту песню. Моим смыслом, о Здесь мы слышим носовой тванк, хотя многим кажется, что она поет как бы в нос. Ты не бойся, ты просто след... Так что вы, как вокалисты, возьмите себе это на заметку. Если вам нужно в песне нежные, ласковые, аккуратные, красивые ноты, направляйте ваш звук на высоких нотах в маску. А если же вы хотите, чтобы они звучали стабильно, весомо, плотно, используйте носовой тванг. А вот здесь, слышите, уже гортанный тванг. Ты же меня, а -а -а -а. Навсегда Отпустит. Гортанный тванг. А теперь попробуйте вы так спеть. Отпустим! Отпустит. Отпустим. Отпустит. Отпустит. Отпустит. Отпустит. Отпустит. отпустит. Спойте еще раз. Отпустим. Стабильная вибрато на высоких нотах, что достаточно сложно делать. Молодец! А тут отличная полетность голоса. Экспрессия в песне у Полины неплохая, но немного как-то зажато себя чувствует. Местами ее высокие ноты кажутся такими напряженными, будто она их из себя давит. Многие мне писали и спрашивали причину, почему же последнее время Полина больше как-то кричит, а не поет. Я больше склоняюсь к тому, что Полина все-таки чересчур сильно налегла на белтинг. Ведь недаром белтинг еще называют вокальный крик. С использованием, кстати, Гартанова Тванга. Видимо, для того, чтобы ее высокие ноты звучали солидно, так эффектно, плотно, мясисто. Смотри! Смотри, дартаный ты... <ш Stone> Поэтому ее пение на высоких нотах больше кажется каким-то напряженным криком, нежели объемным и приятно волнующим слушателя пением. <так symbolic> Проблема такого частого использования по всей песне только гортаного тванга на высоких и громких нотах в том, что из-за своего специфического звона и плотности давления воздуха такой тванг на высоких нотах просто начинает давить на уши слушателя. И у слушателя создается впечатление, что певец как-то так напряженно кричит, Всю песню даже истерит немного, а не поет с глубоким чувством, переживая различного рода эмоции в песне. И получается, что как таковой палитры эмоций в песне нет. По линии просто нужно было здесь добавить грудного резонатора больше, чтобы ее высокие ноты просто стали глубже, объемнее, но были приятно слышимы для уха слушателя. Если вы реально хотите круто петь, профессионально поставить ваш голос, сделать мощным ваше пение, развить гибкость вашего голоса и овладеть вокальными украшениями и мелизматикой... Хочу вас порадовать. Наш курс ⁇ Вокальный фитнес ⁇ уже в продаже. Это комплекс видеоуроков записи вокальных упражнений и распевок на 5 дней недели. С ним вы сможете заниматься в любое удобное для вас время. Вы сможете без проблем петь ваши любимые песни И исполнять в них уже вокальные украшения и приемы По вопросам приобретения этого курса Пишите мне в социальной сети и на почту Все ссылки внизу в описании под этим видео Песня должна иметь свое развитие Поэтому вначале лучше петь песню аккуратно, потихоньку Затем только строить развитие в песне мы все уже сделали, это лишнее. Вопросы зачем? Что и сделала здесь Полина. Вначале она поет субтоном, затем миксом, субтоном и фальцетом. Нету в глазах, море внутри. ты сохрани. Слышите, какой у нее фальцетный субтон? Такой сиплый. Без тебя. А вот если вы хотите уже разными оттенками окрасками тембра вашего голоса передать душещипательные эмоции в песне, тогда вам нужно использовать уже другие техники. Думаю, очень скоро, Полина Гагарина, нас еще приятно удивит. Развивайте ваш вокальный потенциал, доверьтесь себе и постройте вокальный дизайн вашей песни так, чтобы вы могли играть вашими окрасками голоса и передавать любую тонкую эмоцию, которую вы чувствуете в данный момент исполнения. И если вам нужна профессиональная помощь со стороны, обращайтесь.